Yo. Manifested this one man come through and all black I just nits and lime like rubber, the lime like tea for them. And a busy burning on the reef for right? they never got the memo that a fellow from the south spitting Eva so either they dead for they dumb if neither they mocking it. They inside a city for the future, they gimmicky, they relevant for now with no longevity. The remedy for that is how you body rhythm read the Lisa. Whoa, I ain't got to study how another brother flow. Listen to a legend, make a better rapper grow. Better for competitors living with a pro, swinging with a Donny or swinging with that the G Man's Really in a hurry to build up another lead. Really in another lead looking at the esteem, considering every re challenge resulting in a the defeat. They beat the beat, I eat the beat, then beat the beat, I treat the beat right, I beat the beat boss. Betray me and die. You be the bold cat. You're in between five Running the mic, about to be shutting down. She's sucking and satin and then she ducking out. I done a show What the this man about. I turn a gunner into a daffodil. Them men they're all them L's. Them men ain't all them Z's. And that's fact. Them and I already tell him I'm too much for then try rev, like why you try rev? About revving my face on a Sunday till I hit man with the awkward leg Awkward elbow, top of the head like boom um, bow Put him to bed, like Joe Rogan Said a man like me ain't seen that in a thousand fights Man got clocked with a and right and a hesitant left Is a man still alive? Watch how jump on the tune with Dill And a real deal, them ain't all hype Got a man feeling all no diddy and white No diddy, no dally, I'm thick out the light. Why you try rev? Why you try rev? Why you try rev? Why you try rev? About revving my face on a Sunday Till I hit man with an awkward leg Awkward elbow, top of the head Like, boom, bow, put him to bed Why you try ref? 18, I was AD with a break beat Lately, man, mate p from a G Hopefully, man, I wrote down a couple notes for me Oh, did he not? He don't know about me, okay, blow Man, me and then globally found them and roll for me I was on the beat Okay, man and them show for me They're a dope buddy by the way they facilitate what I do bait and an adult for me with a high I roll for me And I didn't ride down on a waist man wave It's a wild world buddy you should probably done for me I'll be showing you the ropes when you're trying to just rave Why hell bodies they are not that gully when you could be summoning the best of the greats No cells tell me that it's not that funny when you got to rely on the O for the cake Still fuck it them are fornicate a the the day away I get up and I made a paper then I get the prison on a puss Luckily the way they gravitated to what I'm doing got them reaching in their pocket dedicated to the cause Cause they feel them and I pull them and I run around that city like an animal I put them on the a As they thought they was, I'm on a Wu-Tang vibe on tour Better split for let me talk I ain't fiddling with pork, licking on a line Repping something broad that savagery Man been on it since Mark and Valerie This bar, cross man calorie, smashing the tie Bank swag, get a bang in the mouth Junior swag, hold 25 more Wiz beat a fan of just having it out I run up a tab, I told on the to score Why you try rev? Why you try rev? Why you try rev? Why you try rev? About a rev in my face on a Sunday Until I ate my Санкт-Петербург команда Культура заноса Доджа вайпе. Ой, хорошо, как! Ой, как здорово! Мне кажется, Саша максимально кайфует от своей машины. Они вон еще решеточки поставили в задних крыльях, из которых дыма еще больше валит. Где-то я такое видел. Да, кто-то так делал уже. Финиш. 28 хорошо было хорошо 28, 28 25 у меня 28 25 34, 34 53 плюс 34 87 В первой попытке было 87, действительно было не очень. Итак, Александр Абрамов... Ого! Газ! Ай-яй-яй-яй! Не дотянул. Было бы это позже, так... Но это было бы, конечно, да. неплохая. А как машина под газом у него морду поднимает? Это просто что-то с чем-то. Безумие просто. Ну ладно. Это ноль. Это ноль, к сожалению. Again, I do it for my city. i go to drive again, no time for stress and pity. I'm filled the up, the streets are real, it's getting gritty. Look in my eyes, you see the pain, is called totally sleepy. I roll a bump and then I get on with my day. Another blog is making stories up like again I'll take an the L and then I made another way. That's why my name is puppies, chardonnay. Headlines, never in the background. I don't ever think I sat down from the ground up. Now I'm doing uptown. I'm in Belgium, shelling off a few rounds. Looking back, my past wasn't it. I took the stairs, wasn't ready for the lift. I needed the space, so my life took a shift. Putting in work, call it graveyard shifts. Итоги, квал, а, итоги квалификации, ну чего, итоги квалификации. 29 место, 87 баллов. Честно скажу, у меня все равно есть вопросы. Понятно, что я там далеко не идеальный пилот по траектории. А, стиль вроде у нас получился, особенно на постановке второго заезда, хоть там и ноль. Но завтра мы едем с Романом Тивадаром в топ-32. А, мы с ним уже встречались на третьем этапе в топ-16. И снова мы едем по мокрому. Какая-то интрига есть, что будет, он знает мою машину, я знаю его машину. Понимание у нас есть, потренируемся, увидим. В целом, честно, очень эмоциональная квалификация выдала, 73 участника немножко непонятно, как эта вся история складывалась по группам, что сперва первая группа, первую попытку, вторая, третья, как-то думал, что все это будет объединено, там мы блоками проедем и все. На второй попытке конкретно заспинила, потому что просто, ну, уже холодное колесо было и, в принципе, мне хватало задних покрышек, там, на три, на четыре жирных проезда. Тут реально прогревочный первый, на второй просто резина отлетает. Ну ладно, это все опыт, его надо приобретать. Главное, завтра мы э, в игре и далее посмотрим, то есть to Короче, каждый раз буду с вами задаваться. Всем привет, дорогие друзья, ну, что мы находимся на последнем этапе. Э, э, э, на последнем этапе Сочи Челлендж. А, сказать так, что вижуха, блин, конечно, расстраивается. Что именно расстраивает? Расстраивает, что уже какой раз и какой этап у нас попадает дождь и очень тяжело адаптироваться к таким погодным условиям. Потому что все скажут, вы у нас с Питера и вы у нас уже давно как бы, живете в этой воде. Но я вам скажу следующее, что это было бы проще, если бы вот, пожалуйста, как культура заноса ездит на бэхах. То есть много автомобилей, которые уже давно понятны, и все эти платформы давно изучены. И, соответственно, плохо. именно то есть, наоборот, не тяжело ездить в такое условие. У нас ситуация чуть немного другая. У нас такая машина, которая еще не успела показать свои потенциалы в такую погоду. И, соответственно, у нас пилот тоже. Он хороший пилот, все хорошо, но единственное, нет наката. Такую погоду, блин. машину. вы знаете, как люди адаптируются к машине, так здесь еще... Параллельно сразу адаптируешься к, к, к воде и к машине. Что надеемся? Самые хорошие результаты то, что мы вчера прошли квалификацию и заняли 28 место из 70 с чем-то пилотов. То есть это уже немаловажно. Красивые проезды были. Тренировок чуть-чуть было мало, конечно же. Но переживает Саня, переживает. По факту мы в топ-32. По факту у нас сегодня парные заезды, ребят, так что болеем. Ну, а мы будем стараться стремиться. Мы сделаем все, что от нас зависит. Так что ждем. Когда прыгаешь у тебя вот здесь, типа, ну, и поехал сюда. Да. Ты попробуешь? вот с этого чуть-чуть побольше протяни. Ты прыгнешь сюда, и у тебя вот здесь он проскальзывает. Там нельзя ты... дальше протянуть. Там сиська оранжевая. И это сразу будет спин. А, ты между ну, вот Конечно, вот просто разу, мне спит? нужно не вот так вот, блять, и потом вот так сделать. Мне нужно вот так и здесь чуть-чуть вот плавненько и туда вот поглубже. У меня из-за того, что я рано, грубо говоря, переложился, и получается, да, если, чтобы да. мне дотянуться, надо повесить. Да. А и если тоже. как бы я просто чуть-чуть газку занесу туда, и потом просто подкорректирую угол ручником поглубже заеду, тогда история складывается, потому что все, в принципе, основное, Но оно не простое, но решает Да ладно, слушайте, ну давайте так, чего есть, то есть. Работать надо все равно, это никогда не оправдание, Там неважно, хоть снег бы сейчас пошел, это все условия одинаковый для всех. Надо работать и Рома не из далеко не из робкого десятка. Один из топовых пилотов вообще на самом деле нашего континента, в том числе. Опыт невероятный, накат невероятный. Надо работать. Я не с каким-то там новичком еду и понятное дело он просто так победу отдавать не будет. Тем более на третьем этапе он все видел, что у меня машина быстрее и меня правофлить ни в коем случае нельзя. А там дальше я просто провалить могу сам, понимаешь, вот и все. Надо работать. Значит, у нас Роман Тивадар и Александр Абрамов на старте. Набирает скорость Роман Тивадар. След за ним Александр Абрамов, а, Ниссан Сильвия и... Абрамов то да, Александр ходит. Абрамов вчера на 29-м месте лишь квалифицировался, сам на себя был немножко не похож. Но в итоге Бой, мы, видим, да. мы видим, как втыкается задним баббером в стену. Роман Тивадар не поехал за ним, кстати говоря, Александр Абрамов. И был и, прав. Был прав да. А вот здесь а, ай-яй-яй ай сильно, сильно но мухой. Нужно аккуратно, но, но в целом достойный заезд Александра Абрамова. Первая часть трассы так вообще да, замечательно. Первый, да. первый замечательно. Да. со Второй-то вопрос. Но опять же, уровень. Вот это, это уже было, кстати, не кизывол условный. Да, это девол и замедление. Да, фиг-девол изменение к, э, курса автомобиля. Это был кизывол. Кизывол, да. Александр Абрамов а, в роли лидера будет а, во второй части дуэли против Романа Тивадара. Эх, раз, да еще раз. Да дай еще много, много, много, много много раз. Ну, отстал. Он сильно отстал. Что, с... Ой, а что с Романом? У а Романа... что у Романа какие-то технические проблемы, возможно, мисс шифт передачу э, не, не воткнул. ну да, или не, не включил передачу. Так это она есть? Ну да, это, ну это, да, походу да. Не, мисс шифт еще бывает так, что не ту передачу включил, ту. Да, вместо третьей первую, например, что бывает очень больно для двигателя. Так, но здесь дальше набросился Роман Тивадар просто изо всех сил и, и развернулся. Пу -пу -пу -пу -пу. А, а вот <смех> черт <смех> говори, что не говори: победа Абрам, Абрамова. Первое, что скажу, это «Вижу цель, иду к цели». Это именно так. И более того, я скажу, я э, с женой сидел дома, разговаривал на тему того, она говорит, чего ты ждешь от этого этапа. Я говорю, ну, в первую очередь, хорошая погода. Во-вторых, э, вот с кем я поеду. Я говорю, я много сценариев думал по поводу того, чтобы биться, как бы ради того, чтобы первое место получить или э, какой-то сделать яркий заезд. Но вот когда я узнал, что Гоча едет на ГТРе, я ей сказал, что, я говорю, слушай, вот я себе на самом деле такую цель ставлю, я говорю, я не знаю, как нас сетка разбросает, но я ставлю цель э, до него дойти, я говорю, и с лучшим. Это единственный ГТР на территории РФ и э, единственный Dodge Viper. И у нас есть возможность э, реально устроить просто мясню-резню, в хорошем смысле этого слова, близкие парные заезды в топ-8. Я как бы, ну, практически достиг своей цели. Я уже доволен своим результатом, но это не говорит о том, что я сейчас буду ехать ради фана. Вот сейчас я буду ехать действительно ради результата. И я хочу проверить, насколько моя машина в скупе со мной может действительно дать бой такому крут... крутейшему наверное, пилоту и такой крутой машине. Набирает скорость автомобилей, постановку делает Александр Абрамов достаточно агрессивную, резкую. Чуть-чуть внутри перекладывается с небольшим запозданием, но вот. это не страшно. Класс, посмотри, вот, Абрамов, жми, газ жми, да, да, жми, да, да, нормально, жми, нормально, жми нормально. газ, жми газ, отпустишь газ, отстанешь сразу. Так, и тут тоже Цельсив. переднее колесо и жми. Ну, здесь еще что-то валился. Класс, ну хороший не, заезд. Хороший заезд, да. хороший заезд, хороший заезд, безусловно. Ладно, все, поехали, Алексей. Ой, какая о, о, резкая, качественная. Гоча, смотри, как хорошо Ну и Чучану, да, там... о, о как Фига везет! О, вот это да! А здесь узко. Обзорная экскурсия по внешним зонам клиппинга сейчас от Александра Абрамова мы видим. Великолепно. А, а чё? Вообще. А, а что? Я закончу. Ну, естественно. Ну, а что, подожди, давай в МТ дадим. Нет, да ну не, Хоть кому-то давай в МТ дадим. Если мы рассматриваем, собственно, заезд первыми номерами, то есть у Абрамов сравниваем Абрамова, а так и надо делать, Абрамова с Гочей. Первым номером чище был Георгий Чучан. У него всего одна помарка в аутсайд-зоне третьей. Когда тогда, как у Александра Абрамова, есть опять же помарка в аутсайд-зоне второй и в аутсайд-зоне третий. При этом вторым номером Гочи был. Тоже великолепен и гораздо ближе. При этом отработал, кстати, по марку ту, которая была на постановке у Абрамова Саши. У него гуляло колесико, была там некоторая коррекция. И Гочи вообще не без каких-либо коррекций смог отработать всю эту историю, не отдалился. И до конца, до финиша был предельно близок, поэтому мое мнение, что выиграл Георгий Чевчан. Проходит полуфинал у нас Георгий Чевчан. Первый полуфинал. Абрамову мы говорим спасибо и еще раз поздравляем его с первым Великолепные проезды, Саша, большое тебе спасибо. Ты для меня один из просто кумиров этого сезона, потому что ты прогрессировал от первого этапа, от самой первой тренировки. Я прям помню прекрасно, как ты выехал, у тебя мало что получалось, откровенно, ты сам это прекрасно помнишь. И сейчас ты навязал нереальную, крутую борьбу Георгию Чучану на секундочку. Это тот опыт, который бесценен. Да, бесценен. Безусловно. себе сказал, что я хочу сюда и цель встретиться с GTR и дать самый крутой бой солнце, в дым, прям, чтобы зрители офигели. я здесь, в топ-8 я дал бой а, Георгию Чевчану. Огромное уважение. Для меня была великая честь с ним разделить эту трассу не на тренировке, а именно в боевом заезде. И что я могу сказать? Я могу сказать, что теперь мне хотя бы не стыдно перед ним, перед вами. А, я сегодня проехал двух пилотов GP, третьего не получилось. Final босс, как я и говорил, как бы, и как рендер выглядел, как будто надо победить финального босса, но не, мы не смогли. Возможно, ранее но кстати тоже вот цель на самом деле была сделать все но не покалечить ни свою ни его машину потому что я знаю сколько нам трудов все это за него создать такой автомобиль красивый технологичный фееричный особенный и я прекрасно знаю сколько для команды Forward авто это тоже времени занимало поэтому старался быть максимально близко не всегда четко получалось не сори, пожалуйста но в целом в целом, все. <соценно> в целом, на самом деле, это была просто достойная гонка. Спасибо. Наверное, такой финал. Реально я где-то в глубине души. <соценно> <соценно> Александр Аврамов и Иван Фадовин из рук Аркадия Циреградцева получают кубок. Ваши аплодисменты! Еще раз ваши аплодисменты! Что, что могу сказать? Давайте так. По итогам всего сегодняшнего дня и вообще всего ивента, команда культуры забрала первое место Именно на этом этапе За все этапы она забрала второе место И сегодня у нас победитель квалификации был Илья Полищук И также сегодня же был у нас в полуфинале, наверное, так скажем, вице-чемпион Это второе место СДЧ Ну что, я думаю, что наша поездка удалась Машина у нас работает как часы. За это громадное спасибо Вернадо Кастан за то, что мы просто не переживали, что с ней что-то может произойти, и у нас будут какие-то незапланированные действия. Также, что могу сказать, сегодняшние проезды Александра были очень-очень крутыми. У него была определенная планка в голове, что он должен... Ну, наверное, кстати, Александр все вам сказал в этой серии сам, что он испытал, каково это было проехать с чемпиона мира по дрифту, тем более на еще двух эксклюзивных автомобилях. Это, Карасаня ехал с ГТРом, и, ну, ГТР с дожвайпером. Ну, было это очень круто, и тем самым, судьи все похвалили. Понятное дело, разрыв в 17 лет опыта, это такое дело. Так что, блин. все, мы сейчас соберемся и поедем домой. Спасибо, что смотрели. Ставьте лайки, пишите комментарии. Мы обязательно это все читаем, смотрим, и мы стараемся для вас. Вот эти все серии, чисто для того, чтобы вы просто видели, что с нами происходит, что мы делаем. И чтобы вам было не неускучно на ютубе. Так что спасибо-спасибо. Всем пока. Так-так-так, подождите, подождите. Вы не думаете, что я закончил дрифт. Я просто приехал сюда с ребятами. Последний этап помочь, чтобы это все как бы выглядело интересно, красиво. И самое главное, что мы приедем сюда, ворвемся уже в следующей сезонной сдачей. Мы соберем тачку, будем ее тестить здесь. И мы пойдем дальше и выше. Так что я в дрифте, я в танц.